ТОП-30 и ЖК «Макаровский квартал» на первом месте. Сейчас пойдем и посмотрим. Звукоизоляция наружная, но за счет таких стен она здесь получше будет. Буще, да. И окна здесь мы как есть. выяснили лучше. То есть в этом вопросов нет. Но тем не менее, вот смотри, мы шумоизоляцию делаем. Да, есть. Вот она. Да. Это, вот вы, это вы делаете? Картам, это мы делаем, да. У застройщика да. такого нет. Ты говорил про наличие детских садов, которых здесь... Поняли, да? Солнечный свет нам все-таки больше пригодится тогда, когда мы едим и готовим еду. Поэтому стол и кухонный гарнитур нужно смещать как можно ближе к окну. Теперь давай обсудим, что такое бизнес-класс на твой взгляд, и соответствует ли ЖК Макаровский бизнес класс О Да, именно та часть, которая позиционируется да, как бизнес-класс. Да, да. это, это в очень большой части бизнес. Я, я, бы, я бы снижал немножко этажность. Как показывает практика Александровского сада, твоего упомянутого, там плюс-минус ценник тот же, и как-то это получилось сделать. Количество квартир на это же соответствует, количество парковочных мест относительно общего числа квартир в комплексе соответствует. Но вопрос в остальном очень недурно, но вот нюанс за дорогами надо учитывать. В моем понимании, ну, то есть мы видим начинку, да, уже открылся хороший фитнес-клуб с бассейном. Там можно прям со двора смотреть. Во дворе там беседки, корт, ну, и так далее. То есть в целом хорошая начинка. Обещали там, правда, теплицу, когда еще демидовскую или какую там, с ананасами выращивают. Ну, это больше, больше на вау. Да, самое ценное, я думаю, что у всех выход на набережную, поэтому это очень круто. Что касается двора, я тут, наверное, не возьмусь судить, честно. Ну, на мой вкус, мне оформление двора не нравится. Какое-то советчины дает. Оно, безусловно, не брусничное не В хорошем понимании Не голландская архитектура Не сильно ландшафтный дизайн Но наполнение, а вот... функциональное наполнение А давайте вот а сравнение Вот если сравнить с брусниками Вот брусника на сегодняшний день Делает самые офигенные дворовые территории Слушай, ну, делая отступление по этому поводу Как я сказал, здесь на Печорских Брусника будет строить Причем вроде как там, в этом году Где за брусника будет строить Поэтому ребятам надо продаваться как можно быстрее Потому что если брусника там в южных кварталах каких-нибудь рядом с цыганским поселком делает то, что хочет делать, или там Шишинской горки, то здесь -то они забабахают, хвой. они забабахают здесь такое, что я боюсь, что будет тяжеловато тягаться, там там в плане ландшафтного дизайна все. Но это ведь вопрос, кого приглашают архитекторов, ну, можно не, ну... пригласить там тех же голландцев, например, ну условно, или нормально наших, Нормально. Есть у нас хороший архитектор. Есть. Мы, например. Так и риэлторы у нас хорошие есть в городе. Да нет, Я сейчас не критикую двор, я просто сравниваю. У брусники объективно лучше. У брусники просто объективно уже концептуально все гораздо интереснее. И они уже показали, как это умеют. Набили какие-то шишки, там, типа, батут во дворе, батут не во дворе. Я думаю, что они здесь дадут какое-то бомбическое решение. Потому что явно это будет там А плюс класс здания. Я сейчас покажу вставочки подъезда из дома элит класса так сказать насладитесь и облизнитесь что называется я сегодня зашел до типа, да чтоб я так жил да да очень круто красиво помпезно на выдержано не помпезно выдержано но в общем приятно с лоском конечно в бизнес классе будет не так попроще Будет попроще. Но в целом. Ну, лобби не неплохое. Лобби неплохое. Но в целом достойно. Ценник метра только я слышал не сильно дешевый. Обслуживание я имею в виду. То есть, ну, надо понимать, что за это лобби придется платить ну, понятно, в коммуналке. Понятно. Все. Значит, единственный параметр который не соответствует бизнес-классу, насколько я понял, это этажность? Ну, для меня. Субъективное восприятие сейчас бизнес городит... Там, ну, Женева у нас не меньше это же и Гаринский у нас не меньше это же и Довинчи у нас не меньше это же и поэтому... Но зато у них спуск прямо на лифте парковки. Ну, это стандартное решение сейчас для бизнеса. Это как бы ну, это, это нужно делать. Не, великолепно. В этом плане великолепно оборудованный и паркинг. Он 1000 мест, так там на 900 квартир. Это извините. Это уже круто. Это уже рядом в нашем. кой вырыли. Вот. И не стали рядом строить наземный семиуровневый паркинг, Прикинь, как в ЖК Данитовый. Там есть свечку, воткнули. Там будут рядом тоже стоить наземный. И прямо напротив окон домов. Это, это. И прикинь, буду стоять и газовать а, а там кать бабушка с чайхом напротив. Ну думает. слушай, там такая плотность, что там Будешь бабушка следить, уже. Думать. Баб... Я, вашу, Надь, со Я тебя уверяю, вот бабушки, они даже здесь будут так думать, когда им построили 27-этажку под окнами, и типа как бы не дают теперь издалека на. Паша, да. сейчас твоя любимая тема – сравнение. <с Цены. <с Цены. <с Когда человек выбирает квартиру да. Да, и смотрит, да. например, на ЖК «Макаровский квартал», да. наверняка да. он смотрит что-то рядом. Вот давай, ты как риэлтор. Ты же сейчас риэлтор, расскажи нам, пожалуйста, какие есть альтернативы или, может быть, их нет и вообще адекватная цена в этом жилом комплексе? Ну, во-первых, смотря какую квартиру, потому что однушек здесь не осталось на сегодняшний день вообще во всех вот Давай, семи однушки. подъездах вот. Твушки? Здесь э позован, в Сталин. Я, город. если ты говоришь рядом, здесь из новостроек, которые в принципе попадают на карту, если ты введешь там дом после 2010 -го года, это многострадальный гражданский один с рядом с набережной, Почему который там. Потому что Нет, он сдан, он подтапливал там паркинг, какие-то были слухи о том, что заключение липовое о гидрогеологии. гидрогеологии. И там квартир-то продана полтора, они когда-то там два года назад вышли на риэлторское сообщество, заломили какой-то непонятный ценник, типа 110 тысяч метров квадратных. Я говорю, ребят, вам надо продаваться, пока вот это не построилось. Ну, потому что здесь двора там… Не продались. Не продались, сейчас стоят всеми же ценниками, но там пятикомнатные, например, там сильно дешевле будет условно, чем «Довинчи», вот этот бедняга вам? многострадальный. Ну, на мой взгляд, может быть, я, я рад буду ошибиться, но это финальный проект смутри очень надежного застройщика и исторически долго существующего застройщика в городе. Но а в Искроу считай, считай, я думаю, он уже не выйдет. После Вивальди, да Винчи там трюшак творится полный. Там людей собирают соглашения. В общем, ну отдельная история, но хороший, он тоже есть в продаже. Начали строить давно, до сих пор не сдали. А, люди купили да. квартиры, люди и купили и не квартиры. Могут туда да, да, да, да. К сожалению, а, и это и так. Плюс, и... и плюс ко всему, это дома, которые воткнули во двор. Существующие уже так. Слушай, ну это, б... и... это было изначально понятно. То есть люди, которые не хотели челюстинцев рядом, мог... нет, было понятно... Дом, воткнули... Нет, ты, может быть, не согласен, но это было изначально на карте. Но... Ты мог сразу взвешивать все за и против. А вот то, что у тебя дом в 2018 году не сдаст. Покупать... Не рекомендую сейчас, Потому но хоть тяжело. Ну, по моей и информации, по последней, еще. да. Я бы вот это сейчас сравнивал, не привязываясь к локации, но центральному поясу, с проектом Ленина 8 от принципа недвижимости, ну, который типа Новый Тихин называется. Ой, подожди, так это вообще апартаменты? Я нет, нет, нет, нет, нет. Ты путаешь, главный проспект это апартамент а на задней части сейчас строят там причем комфортная этажность 5-11 а. а вот в центре чтобы купить экономику 28 этажный фалос, спросить за выражение но в целом как бы концептуально лобби там бассейн фитнес клуб ну вот но они похожи нет. они похожи ну реки нет к сожалению То есть, получается что рядом здесь купить что-то подобное что-то подобное с точки зрения концепции пока нельзя. Очень ждем бруснику. Я думаю, что она откусит часть целевой аудитории Макаровского. Я смотрел ценники Никонова. Ну, есть либо квартиры прям с таким ремонтом, что типа ну человек, платящий 100 тысяч метров квадратных, скажет, нет, ребят, я в этом жить не буду. Либо просто ну дома уже морально устаревшие. На мой взгляд, ну, прям такое, чтобы альтернативы старому жилому фонду ну, не подобрать. Но, а если денег нет, а хочется здесь жить, и имеет смысл тарифку рассматривать? На мой взгляд, если только ты любитель, то есть там же есть история, что люди покупают такие дома там, ну, я вот пятиэтажку люблю, мне вот эти вот 900 соседей во дворе нафиг нужны. Я хочу там два соседа, которых я лично за руку жму. Ну, немножко другая история. Еще если оставьте старую вас... мебель, мне важна история. Вот, да, там, причастность, там, вот, типа, здесь жил такой-то там исторический деятель, или какой-нибудь ведущий архитектор, Это другая тема, но если вам нужна современная новостройка, то, ну, здесь не с чем сравнивать какой-то там обозрим. Там есть еще Мельковский, если слышал, во дворе вот нули такой трехлистник. Вот за зданием... Ну, блин, ни потолки, ни наполнения, ни нарезка квартир, ничего не соответствует. Ценник примерно тот же, но это заводов Уралтрансбанк, по-моему. Там вообще грязная история с подрядчиком была. В общем, это такой не рекомендовал. А, оказывается, он много знает. Поэтому, Поэтому я здесь ссылка. Поэтому. <связано> Поэтому здесь ссылка. Ссылка, ссылка, О! ссылка. О, спасибо. спасибо. Вы, Ссылку. Спасибо, вы такие приятные вещи пишите при меня, звоните мне, говорите, что любите сюжеты, я рад. Резюмирую: Ленина 8, Макаровский квартал, Александровский сапцад. У реки только эти товарищи. Во время прогулки по Макаровскому кварталу мы не упомянули еще один комплекс, в котором, возможно, у кого-то будет сравнение главного героя нашего выпуска. Жилой комплекс «Мельница». Я объясню, почему лично я не считаю их равными по классу. Соглашаться или нет, каждый зритель будет решать сам. Ну, первый вопрос, вот я сейчас на сайте Мельницы читаю, что высота потолков чистовой отделки 2,7 метра. Все-таки не стал бы я относить это к бизнес-классу, несмотря на то, что понятие класса, как я неоднократно говорил, в сюжетах со своим участием на сегодняшний день взрядно размыто. Тем более я бы не стал относить бизнес-классу квартиры там по 28 метров квадратных и и дешевле 3 миллионов, то есть в целом, учитывая еще и один из домов, который общей высотностью 35 этажей, довольно, довольно непохожее сочетание относительно того же Макаровского квартала, относительно там, упоминаю во мной, Александровского сада и проект, который рассматривал Иван. Поэтому комплекс еще имеет локацию, которую я бы не стал сравнивать с той локацией, которую мы видели у Макаровского, потому что он очень близко к ЖД вокзалу и северному автовокзалу. И учитывая наличие апартаментов, формат, который не сильно прижился на нашем рынке, но вот есть у него ряд нюансов, которые так и не решены, несмотря на то, что оформляется в собственность, можно использовать не поджилое назначение и могут возникнуть какие-то не самые... Приятные соседства с этим. Вот. И комплекс близко к автовокзалу и к ЖД-вокзалу, как я сказал, и, ну, было опасение в профессиональной среде. Я не то чтобы его разделяю, но как бы оно не безосновательное, что это станет неким таким перевалочным пунктом для приезжающих в город, потому что апартаменты там, и маленькие квартиры продавались довольно дешево. Локация, что называется, самая удачная и, в общем-то, весь двор будет использоваться вот жителями, которые прям для себя брали и, скорее всего, те варианты квартир, которые будут сдаваться в аренду. Поэтому в районе ЖД вокзала в целом <coughs> я бы, наверное, сравнивал с другим проектом, про который мы, возможно, еще сделаем сюжет. Екатерининский парк, вот они совсем близко находятся, как тот, так и другой, во всяком случае, покупатели, с которыми я работал, к центру, ну, не относят по каким-то характеристикам. То есть улица Азина, улица Свердлова, они довольно интересны с точки зрения архитектуры и исторической малоэтажной застройки, но вот та часть, которая, где находится мельница, она такая не сильно центральная, что ли, в, в глазах покупателя, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, и может быть, кому-то действительно два этих проекта кажутся похожими, не вопрос, то есть покупатель безусловно голосует рублем, но мое личное профессиональное мнение, что... Во-первых, из-за локации это все-таки больше стоит сравнивать с экопарком, во-вторых, из-за общей этажности, наличие маленьких квартир, наличие газоблока в наружных стенах на фасаде, если посмотреть ход строительства и так далее. Это все-таки немножко другой класс и немножко другой потребитель. Поэтому о проекте мы в целом не говорили, но если зрители пожелают, они могут оставить запрос в комментариях и мы сделаем отдельный обзор на проект, проект действительно интересный, большой респект. Проспект Девелопмент за то, что они отреставрировали здание самой мельницы и сделали, на мой взгляд, очень неплохой подарок городу. То же самый 35-этажный небоскреб. Который позиционируется как там гонконгский и как очередная доминантная. но ну, мое профессиональное мнение это все-таки просто для того чтобы оправдать экономику проект для того чтобы дать какой-то рыночный ценник поэтому здесь здесь довольно спорно но вот за реконструкцию самой мельницы где сейчас будут там интересные форматы апартаментов я вот лично выражаю благодарность застройщику в остальном вот проект на мой взгляд не идет в сравнение с проектом макаровского поэтому во время Прогулки, лично я о нем даже не вспомнил но зритель может выбирать ничего прям категорически плохого про проект мельницы я сказать на сегодняшний день не могу при его ценовой политике пока павел заключает очередную сделку по покупке и продаже квартиры я вам расскажу что здесь будет значит вот макаровский вот мы идем по улице вот здесь будет проезд челюскинцев и выезжать мы будем вот в ту сторону, к храму на крови, туда. Вот по этой улице будет достаточно оживленный трафик. Сейчас это представляет из себя такую заставленную парковку. Очень много машин, негде припарковаться. Не Я думаю, что жители вот что, этого ну, дома совсем нет, не рады. Хотя бы есть Но, как говорится, что делать? А будет оживленный трафик. Я и посмотрю, а? те жители Макаровского, у кого <с окна будут выходить сюда тоже буду слышать шум улицы. Да, не просто выходить. Реконструкция подразумевает трехполосную вот здесь И напрямую на Никонова. Трехполосную улицу. Да, ну вот я прямо здесь... Ведешь на... видеошку, которую я тебе скидывал. То есть... Э, Сберутся, ну, в моем понимании, и да. И ну, да, на... да, да. На Никонова туда-на... Туда, да. Эту историю с развилкой я публиковал в 2016 год портал Ингофикон, только начинался сотрудничество. То, и у меня была статья, можете ввести в Google, она все еще есть, не Макаровским единым называется. И я к следу своему, надо это, знаешь, как бы немножко пеплом голову посыпать, я сравнивал Макаровский с Da Vinci, который сейчас замороженно должен был сдаться где-то в середине февральской. Мы там э тоже квартиру да. делали. И ну заказчики да, прямо плачут, потому что там, хотят, а слушай, там... Слушай, там трешак, там сейчас что-то... Я недавно разговаривал с дольщиками, там есть риск, что можно вообще заморозиться, а есть риск, что можно как с Вивальди подписать какое-то дополнительное соглашение, а тебе потом мопы вместо бизнеса дадут, ну вот академически два, вот примерно. Да. Поэтому там, ну, в общем, проблемный объект. И я Макарский сравнивал с Гаринским. Да. А Гаринский сейчас Тоже законсервирован. Сама. Ну, то есть вся статья, короче, про ну, как я лопухнулся. Ну подожди, Макаровский строится в полный рост и он сдастся, Макаровский нет. Макар, ну, на тот момент просто я как раз э, оперировал… Про улицы лучше, давай про улицы. Ну я как раз оперировал улицами, то есть я говорил, что первое, там, Давинчи, Гаринский, они все где-то в глубине от шумных улиц. А здесь развилка с двумя трамвайными путями, с четырьмя полосами, там челюскинцев. А, то есть ты говорил, что те лучше, купить, что те, а потом, ну, немножко потише, другие. Потише. Потише, по, по количеству квартир. Здесь, на секундочку, все дома, которые, вот, там, в втором году достали, 900 квартир. 900 квартир. Это 900 машин минимум. А, ну, тут тысяча с чем-то машин мест, но, ну, учитывая, какая категория здесь у каждой членов семьи по машине, поэтому я бы умножил где-то на половиной 900 и в среднем получил число машин. Вот сейчас мы были на парке, там помимо машин стоят квадроциклы, да, да, гидроциклы, да. лодки, лодки, лодки да. Ну, то есть, ну, понятно, ну, да, мы понимаем, что это за аудитория. полный порядок здесь будет. Полный порядок и парковка вроде здесь разошлась Короче, там под элиткой. Шумно. Здесь надо понимать, что будет не так тихо, как сейчас, 100%. Здесь будет нормальная дорога с выхода на Никону, с какими-то троллейбусными кольцами. Ну, лучше, я говорю, тебе фрагмент видео вставить, и люди увидят троллейбусными, а трамвайными. Троллейбусные, Троллейбусные? Да. Троллейбусные. да. Вот здесь где-то еще на Никону. Ну, в общем, я... это надо ссылку, да, давай. Сейчас пойдем. И вопрос в другом. Вопрос вроде как. Я там читаю. Во-первых, я сегодня читаю информацию на сайте. Люблю, что на сайте. Три минуты отсюда до метро написано. Три. А тут километр. Ну, я, я прям попаду в Альгису, линейку, беру и километр. Ты Это, за три минуты километр много. пройдешь, ты? уральская. А Динамо? Динамо вот же рядом. Динамо. Все, мой косяк. <сёк> братан мой косяк ну, ну ну да три согласен мой косяк не вставляю это в сюжет ладно встать <сёк> <сёк> вот так выглядит челюскинцев да сейчас три полосы сюда и четыре туда да. вот здесь будет да. развязка под да. будет да. улица выезжать и вон а здесь не только туда. дворы да будут а люди которые прям едут в сторону там да. сортировки и так далее они прям будут ну, челю... мама такая дай бог да то шум Будет просто катастрофа. Ну, Пачка. такой. Учитывая то, что реконструкция Макаровского моста сначала обещали к чемпионату мира, да. а Никонова все еще никто даже не ну, пытается будет, заниматься. Рано или поздно будет. Когда-то. Да. Когда а, да, да нет, я не, да, давай так, мы ну, не говорим там, хорошо, плохо, неважно. Ну, факт остается будет. факт. Это просто будет и все. Ну, иначе здесь задохнется а, те все. у кого повыше, ну, наверное, не будут страдать от шума, а те, у кого пониже, ну, это шум и пыль. Вернемся к возражениям моей коллеги, например, типа, она там условно Посмотрел Александрский сад, да, и вот, ну, 27 этажей. Ну, ну это не высота бизнес-класса. Ну, ну как-то уже, ну, ну, типа, 300 квартир в трех подъездах, 320. Ну, это... Не бизнес. Ну, блин, ну вот, возьмем там дом на бульваре, малоизвестный застройщик, там дальше будет его НКС продавать, а земли там совсем все, другие. Всего 89 квартир в доме, в двух подъездах. А тут 1000. А тут 900 в комплексе на двор там двора к сожалению не так много но у тебя там парк 22 пор съезда вот угуляйся то есть у тебя там типа дерево из ока. я честно говоря вообще не понимаю кто покупает квартиры с видом сюда хоть на каком этаже а, а, а, а разобраны же да а. Ну нормально разобраны. Однушек вообще нет. В доме ни одной однушки. Их хороший понять можно, потому что там шумы. Ну, ну, то есть люди, скорее всего, смиряются с тем, что они ставят кондер и не открывают окна. Все, точка. Но кондер свежего воздуха не дает. Ну! Он его охлаждает. Это понятно, но смиряются. И какой-нибудь еще там ионизатор, чтобы он типа там воздух что-то очищал и так далее. Ну потому что как по-другому не откроешь. Ну куда? Ну. Это сейчас еще, когда мост под ремонтом. А когда здесь прям полный трафик. То есть мы же сейчас видим, да, машины здесь особо не гонят, потому что они только-только вырули с ремонтированной полосы. А, ну здесь еще, кстати, брусника у нас будет строить. Где? На ту же социалку, на Печорских, за э, Свердловской железной дорогой. Вот здесь. Нормально, да, у нас организовано все хорошо? Ну, давай сейчас вот только не будем вот это вот, грязь, вот эта вся история. Нормально. Вот, ну, заметь, да, Вивальди-то выглядит, видите, построенным. Типа построенным. А внутри-то все не так однозначно. Прям совсем не так однозначно. С Гаринским с Гаринским ведь тоже, блин, с тех пор, как Гаринский доверие моему любимому атомстройкомплексу, ну, там, родному, да, некогда. Тоже много вопросов. Любой бизнес-класс атомстройкомплекса, это какой-то, ну, прям неконцептуальный комфорт-минус, я бы так сказал. Ну-ка, еще раз, как ты сказал? Неконцептуальный комфорт-минус. Ну, ну то есть, Булгаков, вот когда они строили к чемпионату мира, а там, ты приходишь, типа, там квартиры что-то около сотки, по-моему, однушки потом продавались, сто тысяч метров квадратных да? Ну, ты приходишь, у тебя... Там чуть-чуть двора с этими вот этими классическими, которые Варламов критиковал к с малыми формами, а паркинг вот просто вот так вот гудроном закатан черным, и ты хочешь из дома, где сотка тысяч метр, и у тебя просто черное поле гудрона. Это бизнес. Чуть, чуть Ну, цена была такая. Но в понимании атома это бизнес. Да? Я не знаю. Сейчас классификация, но ценник. Вот циник, он тянет на Макаровск. Или, а возьми, кстати, женщину, которая у нас с тобой в прошлом сюжете фигурировала. Она же сотку тысяч метров просит за свою ботанику. Она подняла. Мы с тобой говорили, что я старгуюсь, она подняла на 200 тысяч метров. И у нее сейчас 70 квадратов за 700 продается. Ну, то есть, ну, не 70, там, 73, например. Ну, ну сотку. Ну, то есть, вот здесь, например, большие квартиры это 100 тысяч метров. Стройки не так долго ждать. И там ботаника, фучика, дирижаба, ну несравнимые локации. Или там Ленина 8 возьми, да, там <свят> тоже 100-110 тысяч метров. <свят> У людей иногда к своим квартирам такое отношение, что ты такой, ну серьезно. Но надо признать, что касательно вторички, да, я посмотрел дома Никонова, вот который близко к Макаровскому, который как бы не там, вот где адмиральский и так далее, а вот прям сопостывная локация. Здесь все знают себе цену, я тебе скажу. Типа, понимаю, <смех> типа ремонтик от застройщика, ну такой, там немножко добавили акцентов и сто сто пятнадцать мне вынь да положь, что У тебя дом там какого нибудь там седьмого года, ну, ну чувак, ну вот здесь двор, да, там, там там корт, все дела, и у тебя там холл, который типа зашел и это... Пишите, какой жилой комплекс вас волнует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, на колокольчик жмите, ну и комментариев, комментариев побольше. Согласны вы с моим мнением или нет, может я что-то упустил дизайнерских вам эмоций.